Друзья, всем привет! С вами снова канал Изи Трейдинг и его ведущий Осетров Григорий. Рад вас видеть на своем канале. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Возможно, вам интересно рассмотреть, как технический анализ работает на других площадках. А сегодня мы с вами поговорим. Почему же автомобили скоро начнут падать в цене лавинообразно? Смотрите, есть такая м, статистика у автобизнес-ревью. У них показан график движения денег. Вернее, движение цены на автомобиле в среднем за много-много лет. Для нас, как для аналитиков технических, это очень важная и полезная информация. Мы можем с вами взять и посмотреть. По статистическим данным, значит... Рынок падает от месяца к месяцу, и с периода прошлого года продажи уменьшились на полтора процента. Это в сентябре 2019 года «Автостат» составил вот такую инфографику специально для нас и для вас. Значит, мы с вами смотрим как теханалитики на график. И что мы видим? Если бы здесь были линии баланса и фракталы, мы бы видели, что вот это вот дело, движение цены, все время заходит в за линии баланса. Вот если я... оба, Примерно я могу построить эти линии баланса аллигатора. Давайте я их другим цветом... Сейчас нарисую. Вот они как-то вот так вот, вот эти. Вся эта динамика говорит только нам о том, что до этого был резкий возрастающий рынок, восходящий поток. И это можно а, фундаментально обосновать, потому что начиная с «Форда» продажи были практически нулевыми, потом авторынок стал завоевывать весь мир. И теперь мы с вами смотрим на ту картинку спроса и предложения, которую уже моего авторства. В классической экономике она рисуется просто по-другому, на других осях. Я же ее рисую немножко иначе. Мне так удобнее, я так, ви... я так вижу, я художник. Вот так вот. Значит, если предложение у нас с вами растет, и цена по предложению растет, то спрос при этом падает вниз, а точка баланса находится где-то вот здесь вот. И автопроизводители для того, чтобы постоянно поддерживать работоспособность своих конвейеров, должны увеличивать ценник и дельту, которая прибавляется на каждый автомобиль. То есть себестоимость, допустим, если вы покупаете автомобиль за миллион, себестоимость этого автомобиля, допустим, 1200 всего-навсего. Понимаете, в чем дело? Потому что у автопроизводителей есть оптовые закупки, я условно говорю, 200 тысяч, цены взятые от балды. Я не владею этой механикой, да? но в принципе, если вам интересно углубиться в эту тему, вы можете посоветоваться с теми руководящими постами, которые работают, допустим, на автовазе. Вы поймете, что себестоимость автомобиля гораздо гораздо ниже, чем она э, в продаже находится. Почему это делается? Для того, чтобы реализованный один автомобиль приносил деньги дилеру, приносил деньги заводу, приносил деньги поставщикам завода. При этом на один реализованный автомобиль, наверное, автомобилей 5 идет э, в отстойник. Их никто не покупает, они зависают на рынке. Вот. Либо складируются там на каких-то складах, фотки которых мы часто наблюдаем в интернете, либо что-то с ним происходит еще. И для того, чтобы увеличить оборачиваемость своих производных, производных товаров, заводы делают такую штуку, которую заметили уже все и возмущаются все автовладельцы. Это понижение качества товара. Я больше чем уверен, друзья мои, что качество товара должно быть очень высоким. Даже самая простая Даже самый простой автомобиль, допустим, как Renault Сандера, да, они обладают высокими эксплуатационными характеристиками Renault Lagan. Renault Сандера, дача Сандера, да. Вот. И при этом цена на транспорт довольно низкая относительно других ценников. Но и это дорого, потому что запчасти на эти автомобили довольно дорогие, топливо дорожает с каждым днем, каски, осаги и все прочее дорожает с каждым днем, с каждым годом. Поэтому единственный выход, который я считаю сейчас примут автопроизводители, это снижение цен остановка линий увольнения штатов сотрудников это предвестник нового кризиса нового витка нового кризиса поэтому друзья ждите низких ценников на автомобили и вы сможете купить возможно свою мечту в половину дешевле до новых встреч и новых обзоров. И обязательно оставьте комментарий, что бы вы хотели рассмотреть при помощи технического анализа. Потому что рынок автомобилей это точно такой же фондовый рынок. Только вместо основных фондовых активов выступает автомобиль. Всего хорошего, до встречи.